Так, ч, елочка? Зелень. Ну так же как у них. И две ПТшки тоже у нас здесь, ребят. На, на отстреле там, Я думаю, за уголочек уйдет. Мы все едем в город. Если никого не будет, птшки тоже сделаем. Так, мы центры, ну, ребят, будем сейчас быстро прибирать. Сейчас к рукам будем прибирать. Это ты Это вот... Да. Едем дальше. Програщает пешана. рукава нет. Да, ну, что, на зелени, что ли, всё, е я не слышу. Грустно. Хотя они могут, конечно, сейчас вернуться все дружно. О, разбираем это. Да, убираем, убираем ренегата, пока он тут один, пока все не вернулись. Двух ренегата. Ребят, Артур, Артур не скиллел. А Меньшего, 400 Толка около меня Следующего ренегатора Теперь троечку, ребят, троечку Но после я. 54, первый процент, пожалуйста По бортику Пусть нет прилетит летит. Он стеру. до 54 ёлка там. Да, mm -hmm. Артуз кинули на меня мимо А Джоник вылетел там, подойдет, а? Играем, играем, работаем сейчас А я на... 700 нельзя, там ПТ стоит Сюда не заезжай, назад Бескрасно на елках крутится Ты справишься справитесь, ага? и тебе помочь. Сам, понятно. Тут не мелкий, нет стол на меня И Опять центр играем. Центр. СТ-шечки вы слева. Здесь. Вот ты надо Елка, кат, катнёшься, а потом убежишь, посмотришь эту сторону на всякий пожарный. Понял. Держи центр. Тяжеки центр. Вот этот центр, да? Да, да, вот этот центр. А, принял, принял, принял. Угу. Турбину снял, такая вообще никакая. Дьяволая стала, да? Стсм. Белку кто видит? Засветило. За Я тоже светит. Она всех подъезжает, светит. Ух ты, тут много. Они вдвоем, короче, решили здесь. Они, они вот так. меня в жопу, они неха. Всё, деффимся. Возвращаемся? Да, да, да. Принимаем, принимаем. Арту закинуть, осторожней. То есть сзади можно заехать. А, да, Рудес, а, да. Руби, садя, поехали. Угу. Уже лечу. Арта по мне прошла. А, елка на захват, елка. Так, так шарить, что можно там покрутиться среди вас и поразряжать. Вы будете пивать. Не, пусть нервничают, не надо, пусть ошибаются. Понял. Просто и у нас тоже захват. Все я встал. А, помогите с барабанником сразу. А еще один. То стране вкатили, короче. К вам шот, не летит, и еще за чекан прога. Краслер отличный танк, но арту закидывает все, труп сразу же. Вроде. Даже если рядом снаряды падают. Ну, смотри, какая арта, если накачено, там любой танк разбирает, в принципе, с одного. Что делать будем с тобой, дружище? Все, убегайте, мальчик. Не, Не побежим никуда, будем стоять до стало. Домашки, домашки по полной, по полной. Вот чтобы... он. Да, да, до конца, до конца, стоит Совсем сбил, да, совсем. Меня не сбил А взбил. А. -а, -а! а нормально. Срагировал так, ближайший защитник вот отсюда должен быть. Трога, трогай, трогай, далеко, судья. Не отъезжай, Денис. Сейчас здесь Денис посмотри здесь. Палочка, отъедь на глаз, и как раз мизинки На гусле Денис ставить, на гусле Денис. Нагусли держи. Три секунды. Держи, держи ты его как-нибудь. Красавчик. Красавчик, молодец. Отлично. А, можно было еще на залезть. Как вот обычно там. Сейчас же наверх поедем попутно и стреляем. СТ Здесь вот тоже. по стандарту да, да. Хорошо. хорошо как скажешь ой слав я забываю тебе арту отдать а и так не отдает на ч ты такая забываю ага, ага. сказочный ты скажешь до боя не Иисус, кто видит. увидит. На гусенице. У него есть гусеницы. Попал. А да ну нахрен, а? Род На гусенице. Угу. Чуть-чуть. Вот микс там дохрена всякие всячины. Вся вся Невкусные или <связь> Э, ты куда их? Блять, на горе много. Ребята, держите их снизу. Нужно лежать назад, принимать гору Да меня держись Выжил Луэйху, добирается. Он бураска, ребята. 100 хп. У -у -у. А теперь свети, наверное. Ну уж да, начинай да. меня, а! Я сейчас на огородную лечу, подожди. Выберу тебя. Вон он. Серега опять все базы захватывает, блин. Они все к нему, наверно, поехали сейчас. Да, да. Чё, Вон... У меня есть третий и Патраха, и все. Да не думаю, сейчас они все к тебе рванули. Хотя, то тебя что-то сделать. Из что-то сделать? Невозможно. Ну, посмотрим. У тебя 50 секунд целых. а а Привет! Добрый! Иваныч! Оли его! Бали его! А, на права! В ангар его! А он нравится тебя! А я тебе говорил, Не из меня невозможно ничего сделать. На, я тебя предупреждал. Прежулся? Прияздился и что теперь? А, ага. видимо. <режу> О, вижу, вижу, чувлю, так Крути, крути, крути педали. Кручу, кручу педали. <режу> Всё, вон золото. А, ага, благодарю.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 Yes, добивайте, добивайте его, добивайте. Yes. Я же сказал, мне ничего не могу сделать. Я же.